Вот, ребят, это у нас уже шестая, шестой раз мы касаемся Женьком, да, пытаемся, грубо говоря, сейчас уже полирнуть прошивку как таковую. Вот Женя как бы заехал у нас сегодня 22 число декабря, ну, пол Пятого. у нас темень у нас как раз самые темные дни в это время что я там сделал И особо там конечно ничего такого прям глобально не менял относительно предыдущей нашей вот пятой пятого испытания единственное я там только все вот это причесал сгладил немножко фазу поменял ну чтобы посмотреть как бы более чтобы гладенько все получилось не так резко фазик там э, перемещался по такие углы. Ну, то есть сейчас ищу вот эту золотую середину э, с э, выставлением фазорегулятора. Ну, как бы, в принципе, ничего не должно особо поменяться, просто надо было выехать проверить все это дело и посмотреть, как это происходит. Э, ребята, кстати, прошились в регионах, представители э, тоже сказали, что очень гладкая прошивка, все прям... Э, очень хорошо, то есть гладенько идет, ни пинков ничего нету, в пробках идеально просто можно передвигаться. Ну и думаю, что не зря они это говорят. Скорее всего, так и есть. Хотя регионы разные, но у нас здесь Питер как это не снег, ни хрена сейчас ничего нету. Плюс 2. У ребят там в регионах и снег лежит, и глубокий, и морозы хорошие. Но, немного иные, то есть э, не такие как у нас, соответственно и испытания по-другому немножко проходят. Ну, сейчас выйдем, выехали прокатиться, пробки постояли, все вроде нормально на ходу, сейчас вот разгоняется вроде неплохо. но ну, я не думаю, что она там кардинально сейчас изменится относительно той. Я думаю, нет. Просто я там фазик э, как бы э, немножко прикрыл, ну, углы поменял, не такие крутые и заходы более плавные ну и опять же снимаем ноги для изучения посмотрим что и как будет по но ну, я думаю что сейчас еще прокатимся еще поснимаем Катится. Ну, вот ребят по каду уже едем как бы испытываем такие вот э, движения которые ну на ходу на скорости вроде все мягко никаких проблем нету то есть ускорение хорошее то есть сейчас на пятый идем все как бы хорошо Дроссель у нас вообще 17% открыт. Ну, вот нажми немножко. Вот она ускоряется, все четенько. Дроссель открылся. ускорение именно дополнительное открытие. Ну и торможение очень плавно. Ну не, не то, что плавное оно как раз то, что надо. Ну вот да, замедление такое. Ну оно такое. До этого я как бы делал, оно слишком. Ну то есть замедлялось долго мрана, а сейчас она как бы так активненько очень хорошо и без перебора, прям как бы то, что надо. Ну, да, такого нет такого ярко как бы выраженного, прям вот чтобы она прям педаль отпустила, она как будто за зад хватает, а, просто плавно замедляется, так приятно. Ну, я думаю, что э -э, ругать особо там уже ничего не буду, только вот так шлифовать э -э, в последнее время. И ребятам скидывать на испытание. То есть у нас как бы основа получается уже готовая. Можно сказать, что это как бы уже готовая прошивка. Но э, хочется все-таки ее прям довести, блин до идеала. Блин. Вот все это все равно же есть, и шлифовать уже, полировать надо, ее, чтобы никаких вот этих там нюансов не было. Ну, опять же для этого, в общем-то, и прошиваем. Вот Женя катается на повседневе, там еще ребята катаются и вдруг что-то они заметят не так работающие, то будет время у нас исправить это по возможности. Так что все, в принципе, уже близко к идеалу можно сказать. Ну, единственное, что на X-Ray потом еще надо будет испытать, и будет понятно, как там. Так что к пятому числу мы точно это уже доделаем. И ну, можно сказать, что уже все готово. Ну до 5 естественно, все мы это все будет уже э, сделано. Я думаю, до нового года. А релиз, соответственно, как обычно, к 5 числу э, приурочном, как в прошлом году это делали. Потому что это день непростой. Во-первых, у нас январь инсайт, мы, и в январе должно быть. А настраиваю я в основном 5 января И 5 января, соответственно, как бы день 5 января и релиз будет. Для тех, кто не в курсе. Ну да, для, для тех, кто не в курсе, как бы это такая. Да, определенная дата, грубо говоря, пасхалочка такая, можно сказать Те, кто шарит, они сразу поняли, в общем почему именно в этот день все происходит Ну все, мы сейчас съехали с када, как бы Тут проверили вот эти скоростные такие, ну то есть ускорение на скорости То есть уже едем на пятый И заметьте, что мы не переключаем с пятый, мы постоянно катимся на пятый на всех развязках, на всей где можно, Женя не переключал ни разу. То есть вот, ну, стали режим автомата, как говорится. Ну То да, есть... на, на пятую встали и на ней постоянно и двигается. То есть, а. э, грубо говоря, тяги а. вот так вот хватает а, а, вытягивать на да, пятую передачу. Огромный-огромный диапазон. А, ну, не знаю, там, может, на 50 Я там не сильно, как бы, смотрю, когда там В повороты заходишь, там, на тех же там Развязках, да а, Ну, я думаю, что, наверное Абсолютно, вот, она Без проблем, там, в тот же самый Там, натяг идет От, ну, от, от 55 от 60 наверное И вот Ну, сколько, вот сейчас, сколько у нас сколько? сейчас? Сейчас вот 40 40, и все на пятой передаче Ну, там 50, 40-50 и она 40. как была, так... Включено, то есть но момента крутящего хватает вдоволь, то есть но достаточно не так как раньше на стандартные прошивки ты нажимаешь она нифига не едет она начинает скакать просто ну, ну опять же момента не хватает потухи. крутящего вот, вот сколько 40, 40 до да. ну ниже 40 уже как бы напряжный. ну bueno, все равно она, она вытягивает она вытягивает не дергает просто оборот но... очень сильно падают падает и Понятно, что как бы ему тяжело, как бы уже, то есть желательно. Но все нет такого, что он прям вообще прям да. начинает. Ну а она не пинается, не бросается под капотом, там ничего не телепается. Ну просто, просто уже понятно, что это тяжело. То есть все, что там. Ну тут чуть -чуть... просто обороты очень низкие. Да, появляются. да, да, да. Не, Поэтому не там так, в принципе не... момента быть не может. Да. Таких, ну, неоткуда, да. Вот таких. Взяться не откуда просто. Сам Так что в общем все хорошо. Будем продолжать э, доделывать, опять же, ну, не доделывать, а уже полировать эту прошивочку, э, испытывать в разных регионах, ну, и посмотрим, что получится у нас. Так что не забываем ходить под э, видео ссылочки в контакт Drive у меня там, там все описано, потому что многие задают вопросы, а где там в регионах какие есть представители, еще что-то, там все описано, ну, чтобы не было никаких вот этих заморочек, ходить сюда, там все есть, ну, и не забываем, опять же, жать колокол и подписываемся, как обычно. То есть, ждем продолжения видосов и испытаний. Я думаю, что перед релизом с ними обязательно видео. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.